Например, вот это очень крупный экземпляр, который, в принципе, редко встречается. Это вот колумбийский локалитет, у них есть такая особенность, что они могут быть очень большими. Но далеко не каждый колумбийский удав, ну, то есть это императорский удав локалитета Колумбии, достигает таких размеров чаще всего это зверушка, ну, метра так полтора-два. Но у каждого есть свой характер. То есть я понимаю, что от него ожидать, что от нее ожидать. Это очень спокойная змея. Вот вообще просто вот есть выражение ⁇ "спокойно как куда ⁇ Вот туда в большинстве случаев тоже спокойный. Хотя есть некоторые змеи, просто вот у меня таких нет. У меня как-то повезло с ними, которых просто даже ну, в руки нельзя взять. Ушел в самец сам, нашелся потом каким-то образом через месяц а, с соплями. И мы долго учили лечили насморк, у него просто уже хронический насморк, который до конца не ушел после того случая. 28-32 – это у них оптимальная температура содержания. А это в горячем углу, у них всегда должен быть один угол горячий, где лежит термоковрик, другой – холодный, чтобы змея, когда ей нужно, могла отпасти и охладиться, когда нужно пойти прогреться.